всем привет с вами сегодня сергей кушнир у нас один из топ лидеров сообщества веб профит компании Веко. и сегодня у нас плановая зарядка века да где мы делимся какими-то своими секретами какими-то своими знаниями какими-то своими инструментами до да, которые помогают нам достигать наших целей да я делюсь всегда только какими-то практическими э, навыками да, которые э, помогли мне э, достичь э, высоких результатов в бизнесе да то есть я всегда старался обучаться э, в своей жизни только у профессионалов я ненавижу теоретиков я безумно люблю профи э, людей практиков которые умеют делать большие результаты на прошлых зарядках я вам давал знания, техники, которые вам мало кто даст, а именно по рекрутингу да, в сетевой бизнес. То, чего многие боятся делать, не знают, как правильно делать. Но методики, которые я дал, они очень легко вам дают возможность подписывать людей в свою команду легко то есть от этого вы получаете в кайф кайф и я после данных зарядок получил очень много отзывов очень много обратной связи с людям это помогает люди понимают как правильно и эффективно развивать свою команду но есть еще знания определенные до да, которые помогут усилить ваш рекрутинг или или работу даже просто с людьми сегодня я вам дам знания знания которые очень сильно помогут вам налаживать правильно контакт с человеком да даже если вы обладаете какими-то техниками там например рекрутинга до да, которые я вам дал в предыдущих занятиях вы, например, обладаете ими, но если вы не будете допускать моральные какие-то нормы, да, у вас не будет правильных изначально отношений, вы можете вот эти все свои знания просто, они вам не помогут, понимаете? Поэтому сегодня мы будем учиться, выстраивать правильные отношения, когда мы с человеком впервые встречаемся. Да? Первое, что нужно вам понимать, это я уже не раз об этом говорил, у вас должен быть обязательно приятный внешний вид, да? если вы хотите хорошо произвести, произвести впечатление. Я не говорю, что вы должны одеваться с Дольче там или с Хьюго Босс или каких-то супер крутых брендов. Да? Я когда начинал свой бизнес, у меня, ну, первый раз в бизнес, да, в сетевую ну, компанию первый пришел. У меня не было денег, да, но мне спонсор сказал: говорит, Сергей, ты должен всегда быть подстриженный, у тебя всегда должны аккуратно быть, должна быть прическа, у тебя должна быть чистая шея. Это я про мужчин говорю, да, чистая стараться приводить в порядок лицо, побритый, ногти одежда говорит хоть у тебя там не брендовая не крутая но она всегда должна быть максимально чистая свежая выглаженная, да и всегда должно приятно пахнуть еще от вас даже если это ребят э, там нет новая одежда не брендовая да это уже покажет то что вы чисто плотный Человека. когда вы чисто плотный, люди видят, что вы чисто плотный, значит вы чисто плотны не только в отношении одежды и себя, а вы чисто плотный и аккуратный по жизни, да, то есть с вами интересно, ну как бы с вами можно уже выстраивать отношения какие-то, да, вот поэтому, как говорят, всегда встречают изначально по одежке, по внешнему виду, и даже богатые люди, они для них не важно Каких вы там брендах одеты? Если вы неаккуратный, то это будет видно. И когда вы в брендах одеты, как-нибудь да, а когда вы чистенький, опрятный, от вас пахнет, вы свеженький, все видно, что, сразу видно, что человек аккуратный по жизни. Дальше. Когда вы встречаетесь с человеком, да, вот вы там хотите подписать свою команду, или просто вы хотите встретиться с каким-то человеком и выстроить с ним отношения да то есть вот эти знания которые я сейчас вам дам да то есть они помогут произвести очень хорошее впечатление про вас да и человек будет максимально открытый к вам поэтому когда вы с человеком встречаетесь идете например там в кафе или в какой-то ресторан да вот э, когда вы подходите к какому-то столику там или там несколько столиков например да вы человеку должны сами предложить выбрать место где он хочет присесть не вы говорите давай присядем вот здесь о здесь лучше здесь прикольно а вы даете человеку возможность выбора да то есть и он садится туда куда он хочет дальше обязательно не садимся напротив человека да, то есть если вы сядете напротив человека и будете вот так э, пялиться ему в глаза человек будет себя чувствовать очень дискомфортно да и он э, будет вас бояться сидеть и пялиться напротив лучше всего это на собеседование да, то есть когда вы человека берете на работу он приходит он все равно такой позиции жертвы вы начальник тогда да вы можете напротив сидеть и полностью анализировать вот этого человека да там сканировать этого человека да вот а когда вы хотите партнерские отношения выстраивать то такого делать не надо лучше всего когда вы предложили человеку присесть он выбрал место где он хочет присесть дальше вы садитесь рядом с ним да, лучше всего садиться рядом с ним. И лучше вот так где-то общаться, разворачиваться, да, чем напротив него. Вот. И старайтесь э, но ну, постарайтесь садиться по ту руку, да, вот которой он больше всего ну, работает. То есть, например, большинство правша, да, то есть я понимаю, что большинство правша, и я всегда стараюсь садиться по правую сторону, да, то есть по правую руку вот тогда э, это будет для человека комфортнее всего дальше очень важный момент э, чтобы когда вы выбираете какой-то столик да, постарайтесь все равно его подвести к такому столику где э, э, сзади вас будет стена до да? сзади вас будет стена э, вот вот видите сзади меня стена а не наоборот. Например, вот передо мной зал, да, а я сажусь, например, спиной к залу, да, или человек садится спиной к залу. То есть это неправильно. То есть этот человек вас на встрече не будет слышать. Почему? Потому что он будет насторожен. А кто там сзади ходит, а что там сзади происходит, да, то есть он находится в состоянии такого опасения, да, то есть, когда мы чего-то не видим а сзади там движ какой-то идет, да, то есть наши мысли находятся там, а нужно, чтобы они были здесь. Поэтому, когда сзади стена, мы чувствуем сзади безопасность, и это дает уже возможность мысленно направить на собеседника. Вот. Потому что даже вы можете провести крутую встречу, все круто сделать, но человек вас не услышит. Просто из-за того, что, вы... что он сидел спиной к залу. И он э, опасался того, что происходит сзади него. Поэтому всегда лучше лицом садим э, сидеть человека к залу. Дальше э, большую ошибку многие допускают, когда вот так на встрече пристально смотрят в глаза. Вот так пристально, да, вот с давлением таким. Этого делать не надо. У вас должен быть баланс взгляда да то есть я например рекомендую всегда 70 процентов ну, с того времени которое вы проводите смотрите на человека но не пристально просто вот доброжелательный открытый взгляд не пристальный 70 процентов на человека 30 в зал да но не надо 70 в зал 30 на него потому что если вы будете мало э, смотреть на него да то есть это будет говорить о том что вы скрытый человек э, вы э, не открытый человек вы нет но не слушать побольше смотреть в глаза но не пристально э, дальше очень большую ошибку допускают люди когда вот вы э, ну, с человеком впервые встречаетесь, да, и вы трогаете человека, да, то есть вот, ну, вы с ним не знакомы, а вы его трогаете за руку, за кофту. Часто говорят, слышишь, а как ты думаешь, а как там то? То есть меня, например, это капец, как напрягает, да. То есть, вообще, когда меня кто-то трогает, да, то есть меня это уже сразу ж штыке я напрягаюсь. Я вообще не люблю, когда меня кто-то трогает да то есть могут меня потрогать например ну я открыто отношусь когда кто-то с близких людей да, с каких-то даже близких друзей меня взял там потрогал серёг дочеты да там да или как-то но ну, по-дружески да то есть я уже к этому лояльно отношусь а когда чужой человек меня трогает меня это реально напрягает и многих людей тоже напрягает и это не культурно трогать другого человека следующий момент когда вы разговариваете с человеком старайтесь почаще обращаться к нему по имени да и по по имени мы обращаемся к тому как он нам сказал при встрече да то есть например там я сказал меня зовут там, сергей михайлович да а вы ко мне там на встрече серега серж там, или еще как-то да то есть человеку нужно обращаться на встрече так, как он вам представился. Если я, например, представился с Сергей, да, то ко мне нужно обращаться на встрече Сергей. Если я представился Серега, то обращаемся ко мне Серега на встрече. Вот. Также, например, человека нужно спрашивать, ну и обращайтесь почаще по имени, да. Дальше, с человеку старайтесь всегда на встрече обращаться изначально на «вы». да, Не тыкайте людям, это тоже не культурно и некрасиво. То есть вот эти знания, методы, они вам помогут в жизни даже да, себя показать с лучшей стороны, да, а не каким-то неадекватным или некультурным человеком. Вот Поэтому обращаемся на «вы». Если вы чувствуете, что можно перейти на «ты», то вы всегда, не надо самому сразу, там, «Серег, ты, ты», да, то есть перегибать, сразу переходить «вы» на «ты». Даже если вы почувствовали, что мы на одной волне, вроде как бы свой такой парень, да, то есть этого делать не стоит. Там, скажи, «Сергей, там, вы не против, если мы там, перейдем на «ты»?» да? То есть если я говорю «да, не против, давай на «ты» все тогда мы можем на ты но есть люди которые например любят любят соблюдать э, дистанцию соблюдать свои границы но они могут вам сказать нет я хочу на вы до да? всему так комфортнее и он чувствует более безопасность поэтому это тоже очень важный момент да и можно просто тыкнуть на встречу вот так и вы все вы проиграли встречу человеку уже не интересно вы а будет сидеть и ждать чтобы скорее закончилась встреча и уйти от вас так дальше на встрече должна всегда присутствовать улыбка и доброжелательность но не вот эта натянутая улыбка и вот эта вот не вот эта улыбка этого делать не надо идете навстречу, встречу вас должен нужно настраивать себя навстречу. встречу да? вот если у вас даже какие-то проблемы трудности в жизни вы должны понимать что если данная встреча может как-то повлиять на вашу ситуацию то нужно сфокусироваться лучше на встречу а не думать о своих проблемах поэтому нужно внутренне себя настроить на позитив как бы сложно не было на позитив подумайте за что вам можно радоваться, да, вот я, например, когда были даже сложные времена, когда начинал бизнес, там денег нету, результата еще нету, ничего нету, да, вот трудности, но иду и думаю, Господи, спасибо тебе за то, что у меня появился бизнес, спасибо тебе за то, что у меня есть у кого учиться бизнесу, спасибо тебе за то, что я здоровый, спасибо то, что у меня родители живы, да? и как представлю, сколько, и представлял сколько есть людей в мире у которых нету этого, да, то есть у меня сразу вот э, сила появлялась, мотивация, думать, деньги придут, да, главное быть позитивным и настроенным, да, к этому. Вот поэтому настраиваемся внутренне, чтобы вот это внутреннее ваше, до да, выражалось во внешнее, да. А когда вы внутри, например но в негативе в каком-то расстройстве в депрессии и вот это вот натянутая улыбка это все видно и это все очень чувствуется поэтому должны быть доброжелательные открыты да дальше на встрече старайтесь почаще почаще но незаметно отзеркаливать человека отзеркаливать человека то есть например он там начал пить кофе вы начинаете пить кофе он вот так сложил руки да он закрылся например да вам не надо сразу раз и сели чуть-чуть выждите да там раз незаметно тоже сядьте в такую позу то есть да то есть каким образом человек начнет ну раскрепощаться убирать руки да то есть старайтесь побой почаще делать э, жесты до да, которые делает человек да, то есть это на подсознательном уровне работает и это уже скорее налаживает контакт с вами да то есть он подсознательно начинает думать что вы такой же как и он да то есть у вас много общего то есть это такие вот вещи которые тоже помогают очень сильно дальше часто на встрече очень сильно помогает наладить отношения когда вы на встрече иногда проговариваете какой-то его диалог да то есть например там он что-то на... ну, например там говорит нашей компании вот мы сейчас сделали там скидку какую-то да вы говорите ничего себе какие вы крутые как можно было вот эту скидку до да, сделать это же настолько круто да где-то усиливаем где-то немножко радуемся э, каким-то его моментом которые он проговаривает и мы их немножко иногда повторяем да то есть это первое говорит о том что вы внимательно человека слушаете да и вы и вам этот человек очень очень очень интересный дальше есть две категории людей да которые приходят на встречу есть те которые Такие, знаете, балаболы, которым нужно очень много говорить. Да, и они любят очень много говорить. Есть, например, вторая категория это молчаливые люди. да И когда вот этот балабол, то есть он любит говорить, его не надо перебивать, его не надо вот останавливать. Этому человеку нужно дать выговориться на встрече я вам даже скажу больше вот что в сетевом бизнесе да когда вот я вам давал техники рекрутирования когда мы выявляем уровень энтузиазма у человека да и когда мы вот этот уровень энтузиазма пробиваем человек начинает говорить и самый крутой сетевик самый крутой человек сетевик, запомните это навсегда. Это не тот, который много говорит, это не тот, который много рассказывает. Это тот, который умеет задавать правильные вопросы и очень быть э, внимательным, и который умеет слушать. Даже если вам хочется очень ставить свои пять копеек я помню у меня спонсор был очень такой жесткий да в сетевом бизнесе в первой компании так она иногда за то что я перебивал брала блин там пепельницу или что там под руку попадет и просто бросала в меня после встречи да говорит, ты меня задолбал ты сколько можешь трепаться я говорю, да я там пару слов только сказал но мне очень хотелось поддержать этого человека говорит ты понимаешь что ты наоборот хуже делаешь человек даже ради того что ты его выслушал да, вот молчал кивал головой э, где-то там ну да ну да где-то чуть чуть восхищал этого человека он уже будет готов сделать все что угодно и он будет тебя считать самым лучшим собеседником поэтому крутые крутые сетевики они задают вопросы и молчат и выслушивают человека поэтому с балаболами нужно Именно так. Вторая категория это молчуны. да, то есть они приходят, они такие закрытые, они стесняются, да, то есть и здесь нужно э, в первую очередь брать инициативу в свои руки, да, то есть на себя. А что именно нужно делать? Ну, нужно начать разговор, нужно его как-то раскрепостить, немножко развеселить. И зачастую вот эти молчины потом превращаются в очень интересных. Да, людей они сами становятся активными людьми на встрече вот поэтому иногда нужно инициативу брать в свои руки дальше грубая ошибка да, на встрече когда вы с человеком сидите это вот брать вот часто люди делают вот у вас какая-то важная встреча там важные дела и вы постоянно в телефон постоянно в телефон там пришло сообщение кто-то там вам пишет, и вы постоянно сидите в телефон, э, втыкаете. Это, ребят, категорически делать нельзя. Я, например, рекомендую даже, когда у вас важная встреча, вы хотите заключить какой-то важный ну, договор или партнерство, лучше всего даже идете на встречу, включаете авиарежим на телефоне, и вы недоступны. Телефон ложите рядом с собой на авиарежиме. Да, то есть это будет уважение к человеку, вот и и второе вас ничего не будет отвлекать, потому что мы сейчас сидим с человеком разговариваем о каких-то важных вещах, тут вам какая-то Марина звонит там, какой-то там или негатив вам сует, или там какие-то вопросы свои задает, и вы уже переключились туда, потом вы идете обратно, вы уже фокус потеряли, вот этот волну потеряли и все, вам нужно снова ее выстраивать, да, то есть нужно тратить время, силы. Ну и человек тоже уже будет к вам относиться по-другому. То есть для меня, например, это очень важный момент. Дальше на встрече старайтесь почаще, поменьше, поменьше производить слов сомнений, да. Какие-то слова сомнения, ну там, например, не знаю. Возьму, ну типа, нет, да, то есть такие слова, сомнения. Вот, старайтесь всегда больше быть, ну, поменьше их произносите, да, потому что это тоже режет слух, вот, и немножко человека останавливает. Вот, э, ну, например, можно вместо не знаю говорите однако да то есть например там или там вы говорите говорите а потом говорите но да то есть лучше вместо но даже часто мы но произносим вы говорите однако да то есть это будет хорошо работать дальше когда вы сидите с человеком в кафе очень важно чтобы или на встрече чтобы человек видел ваши руки да то есть когда человек видит ваши руки это говорит тоже об открытости, да, то есть это тоже психологически человека открывает. Когда мы, например, не видим человека рук, да, то есть там под столом держим, или там за спиной как-то держим. Вот, то есть это тоже вызывает немножко недоверие к вам, и человек к вам тоже закрывается, да когда не видит ваших рук. Обычно, например, когда здесь просто экран маленький, да, вот мне руки вот так стоят. То есть, когда я разговариваю, я всегда эмоционально разговариваю вместе с руками, да. То есть даже когда мы на встрече что-то говорим, там рассказываем о маркетинге, о компании, там или еще о чем-то. То есть нужно, чтобы человек видел ваши руки и вот вместе с, со своим говором, да, вот проявляйте жесты руками. Дальше. .كانly... Здорово, еще очень, когда, <к basil> например, мы общаемся с человеком да там он немножко там ну, можно спровоцировать даже чтобы он немножко поделился какими-то своими достижениями да в жизни там и вот эти достижения да, то есть нужно немножко как как это правильно сказать возвысить да, вот эти его достижения например он говорит о недавно там например я купил себе машину там своей мечты, да, и вы говорите, нифига себе, вот это крутая тачка. Ты знаешь, блин, на такой машине можно только мечтать, да, там, или он говорит, там, я раньше был, э, например, там, э, отличником в школе, говорит, ты отличником был, нифига себе, я всегда там, например, завидовал ребятам, которые там учатся на пятерке, да, то есть нужно где-то... Ну, приукрашивать, да, вот, э, усиливать э, ну, какие-то вещи, которые он проговаривает. да, То, что ему нравится, то, что является для него каким-то достижением. Да, то есть мы усиливаем. Таким образом человек э, еще скорее к нам, э, еще скорее нам начинает доверять, еще скорее к нам открывается, и вы становитесь для него близким человеком то, что это наша задача. Дальше обязательно на встрече нужно искать точки соприкосновения, да, то есть, например, э я, например, болею за киевский, э за шахтер, да, то есть, например, или он болеет за шахтер, там, футбольную команду, говорю, я тоже, хотя там, например, я там в этом шахтере там в футболе вообще особо не разбираюсь, но знаю, что я из Шахтера Брия тоже. Мне там нравится их команда, нравится даже их форма, да, там президент клуба их. То есть как искать какие-то моменты, которые могут вас э, сблизить, да, на... о которых вы можете поговорить. Или, например, вы любите оба на байках кататься, или вы любите в горы ходить на лыжах. То есть постарайтесь где-то во встрече найти что-то общее. И это тоже очень сильно сближает. Дальше, смотрите, очень сильную технику сейчас вам дам, да, то есть постарайтесь на встрече попросить человека что-то сделать для вас, но очень доступное для него, да, то есть, например, можно у человека попросить книгу какую-то чтобы он порекомендовал вот или например он помог вам пройти к нужному метро или он может вам порекомендовал бы какого-то косметолога или врача да вот То есть постарайтесь что-то попросить у него чтобы для него это было доступно сделать да вот и обязательно благодарите человека то есть когда он ну, вам порекомендовал вы можете там через на следующий день там позвонить сказать там виталик спасибо тебе за то что ты мне порекомендовал этого врача это реально профессионал да то есть благодарю тебя да благодарю вот сколько этих врачей уже переходил перепробовал то есть э, наконец-то я нашел благодаря тебе да то есть это тоже уже вызывает очень хорошие хорошее впечатление о вас. Также старайтесь э, что-то сделать для этого человека тоже, да, и, ну, например, что-то порекомендовать, что-то вот, э, что ему было бы интересно, да, и когда человек вам говорит, э, там, пожалуйста, да, То есть мы часто говорим, пожалуйста, ну, спасибо, да, обязательно говорите, пожалуйста, да, и еще говорите: добавляйте всегда, там Виталик рад был тебе помочь. Да, то есть это тоже культурно и это очень сильно сближает. Да, поэтому помогаем человеку и стараемся сделать так, чтобы изначально он что-то сделал для нас доступное. Дальше э -э встречу мы должны проводить, знаете, вот в таком э формате эмоционального роста, да? то есть когда мы встречаемся с человеком, мы налаживаем как контакт, до да? находим какие-то точки соприкосновения, э не смотрим там в глаза, как я говорил, да, то есть налаживаем контакт и постепенно мы усиливаем нашу эмоцию эмоциональ... э эмоцию в нашей встрече, да, то есть в конце встречи вы должны ее окончить очень весело очень интересно да то есть самое интересное нужно оставлять напоследок да потому что когда мы с человеком расстаемся всегда остаются последние впечатления до да, которые мы произвели на встрече То есть вот этот эффект остается в него на уровне подсознания и также очень важно на встрече контролировать время да то есть например пришли в этом в ресторан, да, там встретились. Для вас, например, норма, да, находиться в ресторане три часа, да, а для кого-то, например, там норма находиться один час, да, вот. И когда человек, например, находит своей нормы, он уже начинает получать там напряжение, да, находясь там. Поэтому нужно чувствовать тоже, да, на уровне интуиции. Вот, уже, может, он куда-то спешит, может уже чувствовать немножко дискомфорт, да? То есть вот это ощущение, оно всегда заметно, да. Поэтому, например, когда вы чувствуете или видите, что у человека начинает вот немножко он начинает суетиться, да, его начинает немножко напрягать, то, что он так долго сидит, постарайтесь встречу максимально побыстрее закончить. И если вы о чем-то не договорились договоритесь на следующую встречу и э, и встретиться в следующий раз да с этим человеком дальше если вам нужно например на встрече э, подписать какой-то очень важный документ или заключить сделку да то лучше всего да в этот момент когда вы вот говорите лучше всего это говорить быстро да? э, говорить быстро почему быстро потому что э, у человека не срабатывает у большинства людей там 90 там пяти процентов минимум не срабатывает критическое мышление да? поэтому если мы хотим что-то получить мы говорим быстро да об этом вот часто такую технику применяют какие-то мошенники. Часто вот эти какие-то вот сектанты, да, особенно особенно сектанты. Я даже один раз меня пригласили, помню, в секту одну, вот эту религиозную, да. И вот этот их не падра или как там он называется, то есть они там начинают быстро говорить, о сын мой, на на на на на на на то есть начинают тебе там так мозги прогружать, то есть начинают быстро, что ты там начинаешь отдаешь там какую-то уже часть денег, да, даже не понимая, да, то есть он уже это проговорил, ты идешь уже отдаешь деньги, потом есть много людей даже, ну часто случаи такие происходят, что люди Mm -hmm. разводятся, там переходят на сыроедство да там в итоге теряют лишний вес там. <coughs> <coughs> то есть остается без всего, да, до бомжа практически превращается потому что какой-то период его вот этот падре, да там, <coughs> просто его завербовал да, за счет того что он быстро быстро проговаривал и человек но ну, но ну, это при, принимает понимаете поэтому когда вы например вам нужно заключить договор вы начинаете в этот период говорить быстро это такой вам немножко дал <coughs> такую технику нлп да то есть но надеюсь вы будете ее применять в правильных целях да то есть например применять развитие своей команды в развитии своего бизнеса да но ни в коем случае не применяйте в каких-то манипуляционных э, таких плохих вещах да потому что все в жизни нашей возвращается вот в принципе я вам дал основные э, техники до да, которые помогают если вы не записывали обязательно запишите, потому что это, ребят, основные моменты, да, то есть их есть еще много разных, но я вам дал сейчас то, что вот 100% нужно выполнять, если вы хотите наладить отношения с человеком, если вы хотите произвести правильное и нужное впечатление про вас, да, поэтому просто берите, применяйте, может у кого-то из вас есть вопросы, да, то есть я вот вам сейчас откроет елена чат вы можете задать вопросы и я помогу на них ответить потому что за свою карьеру я уже вот недавно э, считал сколько я за свою встречу провел э, свою жизнь да вот э, предпринимательскую да, в сетевом бизнесе сколько я провел встреч и я посчитывал среднюю статистику то где-то у меня получилось около 4000 встреч да, то есть около 4000 встреч да, у меня было только на земле да с людьми вот поэтому э, есть опыт да, за этот период очень много допускал ошибок да, в общении с людьми вот бывало проводил нереально круто встречу там рассказывал о своей компании о своем продукте вроде и находил ну, интересный человека да но человек терялся пропадал да и слава богу что у меня были учителя крутые да? спонсоры и мы сидели анализировали полностью всю детали встречи да? то есть они мне спрашивали вот когда ты с человеком встретился да? там, что, что ты говорил да, э, как ты человека там заводил в кафе, куда человек садился, где ты сидел, Нет, какой твой эмоциональный настрой был, да, насколько ты в глаза смотрел, не смотрел, какие ты вопросы задавал, поддерживал ли ты собеседника, да, то есть молчал ли ты на встрече, да, то есть, чтобы человек побольше говорил. То есть когда мы вот эти все моменты прорабатывали, то я потом видел, что да, там допустил ошибку, там допустил ошибку, там допустил ошибку, вот. А люди в любом бизнесе, да, вот особенно если брать сетевой бизнес, то люди идут в первую очередь на людей, да, то есть на встрече даже важно не то, что вы говорите, а очень важно то, как вы себя ведете, да, и как вы, ну производите до да, свои слова как вы транслируете свои эмоции и конечно нужно уметь соблюдать субординацию и дистанцию с человеком, да? вот поэтому эти техники знания они обязательно вам помогут обязательно применяйте потому что как нибудь э, не работает да вот вы думаете да. главное вот я сейчас расскажу ему про бабки про проценты Какая у нас крутая компания, это а остальное все херня. Нет, ребят, если вы хотите крутых ребят подписывать в свою команду, хотите выстраивать с крутыми ребятами, хотя я вам скажу так, да, то есть на каждую целевую аудиторию, да, есть своя целевая аудитория, да, то есть если вы такой вот, ну вот такой вот некультурный, не профессиональные вот вам по жизни все вот главное как-нибудь да главное как-нибудь но главное когда результат получить да то есть к вам будут прийти будут в команду приходить только такие но вы не подпишете таких как я да вот а когда например профессионал работает ну например, встречается даже с таким вот то той пофигисту становится интересный такой человек поэтому у вас вероятность получить людей свою команду намного выше чем когда вы будете узко только да, работать со своей целевой аудиторией вот хотя профессионалы да вот профессионалы они это нужно вырабатывать эти методы я тоже постоянно учусь я тоже постоянно над этим работаю да то есть я <связь> учусь с каждой целевой аудиторией до да, разговаривать на их языке да например есть культурные люди да, то есть с ними нужно по культурному общаться как-нибудь там не прокатит они отслеживают каждый каждый каждое твое действие до да, каждый твой миг как ты себя ведешь как ты вот каким тоном разговариваешь как ты сидишь где твои руки как ты говоришь о чем ты говоришь да? есть например аудитория каких-то гопников например да там ну, образно да то есть которые там жулики да то есть любят где-то кинуть кого-то швырнуть кого-то вот нагнуть да то есть если мы с ними начнем разговаривать просто культурно они нас не поймут да то есть нужно уметь общаться с ними на их языке но тоже нужно придерживаться вот этих границ там за одежду не брать за его не трогать по имени обращаться да то есть вот эти все основные моменты моментов мы придерживаемся в глаза не пялимся сидим в правильном месте да вот поэтому нужно учиться да то есть хотите стать профессионалом особенно в сетевом бизнесе вам нужно расти да то есть мне нравится сетевой бизнес не только тем что здесь можно зарабатывать деньги да а тем, что э, чем выше твой уровень профессионализма да, в этом бизнесе, тем э, параллельно ты растешь как личность, да, то есть сетевой бизнес заставляет человека расти, да, потому что нужно обучаться и культуре, и общению, и выстраиванию отношений с людьми. И терпению да? То есть многим навыкам которые вам просто по жизни помогут да? с не касаемо это только сетевого бизнеса поэтому я надеюсь вы будете применять данные знания они вам обязательно пригодятся и помогут достигать более высоких результатов даже возьмите хотя бы я не говорю про все тонкости которые я проговорил начните хотя бы делать что-то да то есть не трогайте человека соблюдайте дистанцию зрение правильно свое направляйте, где-то поддерживайте человека немножко восхищайте его какие-то достижения в жизни да то есть это поможет произвести классные впечатления про вас да и очень хорошо выстроить отношения с этим человеком поэтому ребят спасибо всем за то что присутствовали сегодня на зарядке Обязательно я рекомендую, кто не смотрел или кто не применял, посмотреть мои зарядки, которые я проводил предыдущие по рекрутингу, ребят, по рекрутингу. Потому что обладая вот этими знаниями, да, как выстраивать отношения с людьми, и зная, какие задавать вопросы пошаговые, да, там же не нужно сидеть и думать, а какой мне сейчас вопрос задать, а какой сейчас вопрос задать. Я вам дал четкие алгоритмы которые вот шаг за шагом, вопрос за вопросом задавайте, вы откроете человека, вы будете располагать человека, вы будете интересны, и вы научитесь развивать уровень, открывать вот этот уровень энтузиазма у человека, поднимать. Да? Когда вы его поднимаете, все, человек ваш, вам нужно будет просто показать, что нужно делать, и он ваш партнер поэтому всем желаю классного настроения возьмите сегодня прямо сегодня вы все равно с кем-то будете сегодня встречаться с какими-то людьми начните применять вот эти техники не трогайте ведите себя по-другому да? то есть вырабатывайте в себе новые привычки на да? новые привычки более успешного продвинутого человека все ребят пока пока вот а... Встретимся с вами на наших еще практических занятиях у нас впереди в компании Веко ждет очень много побед очень много новых направлений вот поэтому к этому всему нужно готовиться до да, чтобы вы могли построить многотысячные команды и стать в, нашем, в нашей компании как минимум долларовым миллионером все ребята пока